Здравствуйте, это третий урок. Если у вас все получилось, то, скорее всего, и сейчас получится. Начинаем. Как вы думаете, как сказать, у меня есть сестра? I, это я, есть, иметь, have, и сестра будет сестра. Пессимиста сестра не полюбила. Шахматиста сестр не взлюбила. Юмориста сестр полюбила. Гитариста сестра подменила на солиста. Систер, ты лучшая сестра. И так как у нас первый звук согласный, мы ставим артикль «э». I have a sister. У меня есть сестра. I have Как вы думаете? Как сказать, у меня есть машина? I, I have. У меня есть. И машина будет. Э. К. На нашем карнавале были машины. Огонька в машине не хватало. Первый. согласно звук, поэтому артикль «э». Надеюсь, вы разберетесь в этом, поэтому озвучивать не буду. I have a car. У меня есть машина. Как вы думаете? Как сказать «я думаю так»? Как глагол «думать»? Как вы думаете? Я думаю так. Так, I... Думать будет Финк. Финк. Почти у каждого из нас есть в доме кот. Мой кот ворует. Когда все из кухни выходят, кот притаится. Думать быстро у моего кота фишка. Фишка думать полезная фишка. Финк думать. А так это соу. So. Сухую, горькую, так ночью море спит. Солнце спряталось за гору. Так солнце главное на земле. I think so. Я думаю так. И давайте повторим. Я... Мы понимаем тебя. Как сказать, мы... Мы это we, а понимать это understand. И тебя это you. We understand you. Я понимаю тебя. We understand you. Как вы думаете, как глагол по-английски «видеть»? Ну, например, «я» — это «I», а глагол «видеть» — это си. Я вижу, синее небо лепят, облепят. Я вижу, вижу синий, темно-темно-синий, вижу. Вижу, вижу, синие облака. И это будет it. I see it. Я вижу это. I see it. Я хочу это. Как по-английски я хочу это? Знаете? По-английски я хочу это. I want. Want. Вот. Хочу наоборот. Вот, вот, вот, вот. Хочу круговорот. It. Я хочу это. I want it. Я помню это. I как помнить? Remember. Remember. It. Remember. Я часто в детстве не понимал, что хорошо, а что плохо. Мать как возьмет свою ременьбу и на шее душить меня. Мама, ма, мать моя, я помню твою ременьбу. I remember it Я помню это Я помню это очень хорошо Знаете, как это? I rem Remember It Very Well I remember it Very well. Я помню это очень хорошо. Мы говорим по-английски. Знаете, как сказать мы говорим по-английски? Мы это уже разбирали. Вот здесь. We. Это мы speak English we speak English я говорю по-английски ты знаешь это это у нас уже тоже было ты знаешь это ты это, это you а знать это no И это it. I know it. Я знаю это. Как сказать, я вижу это. Ты видишь это. Как сказать, ты видишь это. Ты это you. Видеть это си И это it. You see it. Ты видишь это. You see it. И теперь... Они помогают мне. Как они, как вы думаете? Да, правильно. Они это they. Помогают это help. И мне это me. They help me. Они помогают мне. They help me. А теперь давайте повторим все, что... За прошлый урок этот мы с вами выучили Начнем Я живу в России Я живу в России I live in Russia Я живу в России I live in Russia I speak English Я говорю по-английски I speak English, I go to school, я хожу в школу, I go to school, я хожу на работу, I go to work, I go to work. У меня есть брат, я имею брата, дословно, I have a brother, у меня есть брат, I have a brother. У меня есть идея. I have an idea. У меня есть сестра. I have a sister. У меня есть сестра. У меня есть машина. I have a car. У меня... Я думаю так. I, thin... I think so. Я думаю так. Мы понимаем тебя. We understand you. Мы понимаем тебя. Я вижу это. I see it. Я, я хочу это. I want it. I want it. Я помню это. I remember it. I remember it. Я помню это очень хорошо. I remember it very well. I remember it very well. Мы говорим по-английски. We speak English. We speak English. Ты знаешь это. You know it. Ты видишь это. You see it. Они помогают мне. They help me. Ну, пока на этот урок все. Этот урок закончился. Если у вас все получилось, то поздравляю, вы герой и просто старательный человек. Пока это все. Удачи!